Всем привет, дорогие друзья! На связи Кузнецов Никита и канал Настольный теннис для всех. Сегодня я хотел бы поговорить об упражнении с гантелей массой 1 килограмм. В одном из видео я уже демонстрировал упражнение со жгутом, можете посмотреть на моем канале. И сегодня решил рассказать об упражнении с гантелей, так как настольный теннис это функциональный вид спорта и из одного инвентаря, либо из одной физической работы, далеко вы не уедете и не получите большого результата. Поэтому все методики надо употреблять в комплексе, все комплексно совершенствоваться и ко всему подходить. Итак, давайте посмотрим, как выполняется данное упражнение. Итак, уважаемые любители настольного тенниса, мы рассмотрели упражнение с килограммовых гантелей. Какие бы хотелось дать советы по данной методике? Первое. Гантелей не обязательно должна быть 1 килограмм. Постепенно можно увеличивать вес. Там для начала можно взять 200-300 грамм, 300 Даже будет достаточно. И постепенно наращивать массу этого снаряда. Второй момент. Когда вы делаете имитацию, ни в коем случае не должно быть резких движений, так как гантели гораздо тяжелее ракетки, и можно получить травму во время этого упражнения, некое растяжение мышц, то есть к этому упражнению надо подходить в горячем состоянии, размятом, и ни в коем случае резко все это не делать. И третий момент. Обязательно после данного упражнения, так же как после любого упражнения без мяча, Пусть это будет жгут, гантели, что-то еще. Обязательно вы должны становиться за стол и играть с мячом. И четвертый момент упражнения, я имею в виду саму имитацию, которую я делал. Вы можете подбирать совершенно любую. Можно делать один раз справа, один раз слева. Два раза справа, два раза слева. Там справа со средней зоны. То есть здесь как бы что, кто во что горазд, как говорится. Главное все это делать с умом и с системой. И все у вас получится. Итак, друзья, подписываемся, заходим на инстаграм, также ставим лайки. И до скорого. С вами был Кузнецов Никита. Играйте в настольный теннис. Всем пока.